Всем привет, макс обещанный, риск, обещанный ролик Чем я не занимаюсь? Как думаете? Точку говоря, захвати эту точку Ой, ну, это сказала Точка сбора Подождите, какую точку сбора? Макс риск Это же точку сбора по привычке Тут у нас база Мон враги на пастику Поэтому делаем тут сразу база макс риск База, база, база 150 любое место куда пошел мы хотим там строить стоп стоп стоп я боюсь как-то вдруг он нам поднимется ну ты куда-то рискуешь на эту точку окей некоторые рискуют она такие собираем потихонечку так первый войско. Строим на этих глазочков. Глаза, которые они будут стрелять. Потом ждем. Он. В конце концов, а потом. На день боя. Ну ладно. На него, не, не в поле воина. Но он разведчик ходит. А, жалко. Это ж ман. Стой, стой, стой. стой. чуть чуть играть уже для дефа. Ага. Ну, поможешь ему там вроде. Че, база стоишь? С чем базу вот, ну. Призыв Сбор точки для призыва здесь поставим Потом а жмёмся Друг однезапный удар и затем удар сделать А он группу взимал Тогда писать, писать, писать Да, ускоряем Это, вы знаете, камни для улучшений Это для крылатых так их называть, будет новым. новое название для них, крылатые. Эй, сюда. Борейте слишком их мало, знаю. Спасибо, Амаршан, я туда подъем. Уни-бойн не здесь, и поле уни-бойн. Не Хаих храняет. Никто не показывается. разведку пойдем. Ну пошлите, по-быстрому. Возможно враг там. Ну они такие вот, как Пищи. А, сова я вижу сову или крава не сова уго на напали не знаю как это точка сделать ну ладно А, ну такое. Вот так вот у нас сына, кстати. Так, мани-манин. Что мы тут находимся? От нашей собрали. Ага, очень сильно шикарно. Да, Надо базу. Базу да, да, у меня тут поломан. Можно построить базу. Базу там поставить. Да, базу. Все, со вас все, вот окей. Ну, друзья, прикольно. Следи за врагами. Куда же враги придут и поведут нас? наблюдать будет эти кардык а только нет, это мои они кстати очень быстро даже не успел построиться прям уже целую арту рубает Николай, ну. если не знаете куда что делать то ну, на базу может устроить строить я построю это а ты... побыстрее построю ай крылат разведка салат давай сюда поди. да ладно, поверьте регенерация кстати очень много что еще? А, что -а -а. же война говоришь? тут Нет, отлично ага uh -huh. мог конечно гантом, но не ну ладно попробаем всех экономику разрушаем как я нам кстати очень даже мощный даже начи предпринимать группа на у нас ничего нет резаточка захвата убирает и базу не врубает сразу и даже не помилую <свят> ладно я просто свободная страна скром вроде сбор точки меня побаиваются вдруг не сработается но для разведки пойдем конечно. все тактика Б, меняемся Давайте пока что войска атакуйте. Ну к нам Да что будет? Ну бой. Угу. А почему 7 секунд? Йобро, как мать чего-то О, Слава Боже! Дичь, С того, что Дороги наши, ага. окей, захватывайте, я подвергаюсь, хорошо, что у нас есть напарники такие крутые, ну а, ну да, покупка, поэтому у ну, нас соперники слабее, ну ладно, а вот так как и все, ну, что происходит. Мы таки приходим в вот так, Давайте врубать базу, собственно. Вот эту бас. У нас есть просто суперзащита. защита. А, вот с вырубаем. А, это наша. Угу. Окей, можно мне эту скупочку сделать? У тебя хоть еще третью точку, я без безопасности Вау. враги тут Это мои ну враги да у нас слишком мало так некоторые остаются здесь хоть Давай, давай давай покажи покажи себя Ой, прыжок вера грубай его дальше тоже можно взять уже армаду с трудными а то верусь вам будет таких, а я таких давай давай отрывай все, так отступай бурки обрубать будет. ай-яй-яй тебя обрубят что регинируем здесь базу построим то пусть базу построим здесь базу ага тут еще а я тут еще трамироваю тут еще И тут там еще опять где враги типа дефонс блин тут то есть все эти это опасно но если бы маленькую арду врубать то реально не задача да вот именно вот так, вот так, так, так, так. прыгать а, на обрыве а, а, да, да. у нас был один чувачок который я заметил Ой, ой, ой, ой, ой, ой. Можно на день стрелять. Пойдешь. Может быть, я рит серебрать или потом уже что-то. Все, я не ужала. Ладно. Я все войска. Я хочу меня кровать, хочу вступить, чтобы подправили эту базу. Я так хочу туда посмотреть, что там происходит. Никого? отлично. Вроде мы победили. Так сложно, да? никого не понял то Да, Дальше захватим. Создались призыв 20 часов. но мировой рекорд. Успех, успех, успех. Так, у меня 1187 кубков. Стоп, написал. 1995 кубков. Да, реально. Почему стоп? А, так это труп. Помните, друзья? Что такое вам не от Ого! Вау! Это, в принципе, какое такое. Это король, кто? Ага. Мне тоже но две кубков надо. Окей, в следующем ролике.